Исправить неудачный татуаж без удаления лазером или ремувером. Реально ли? Да, если ваш татуаж соответствует критериям, о которых я расскажу в этом видео Всем привет, меня зовут Юлия Беляк и сегодня я расскажу про перекрытие татуажа Какой татуаж реально исправить, а какой, к сожалению, придется все равно удалять На нашем канале есть уже два видео про удаление татуажа, можете кликнуть сюда и посмотреть Также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео Поехали разговаривать! Ну а мы переходим к перекрытиям. Перекрыть можно любую зону татуажа, если она соответствует следующим критериям. Если ваш татуаж не сильно яркий и плотный, и форма в принципе более-менее нормальная, а не хвосты бровей на висках или губы на подбородке, то его можно будет перекрыть. Всегда помните о том, что перекрывая татуаж, мы можем сделать его только ярче. Если у вас ярко-красные губы, мы не сможем сделать из них нюдовый красивый цвет. Если у вас угольно-черные брови, мы не сможем сделать красивый коричневый оттенок. Форму также нельзя сделать уже предыдущей. Можно либо оставить ту же самую ширину, либо расширить. Все индивидуально и требует визуальной оценки мастера. Если вы хотите перекрыть свой старый татуаж, то по ссылке в описании вы можете записаться к нам на бесплатную консультацию. Если это видео было для вас полезным, то поставьте, пожалуйста, лайк. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всех целую, всем пока!